Давайте после боя разберем домашнее задание. Помните, наши лаборанты просили написать, что сильнее демаскирует? Выстрел фугасным снарядом или бронебойным? А может быть стрельба под калибером? Заодно после боя доложу вам результаты тестирования самого популярного умения экипажа – ремонта. А сражаться у нас сегодня будет советская ПТ-шка СУ-122-44. Помчались? Канал Барабекус представляет! Бой начинается! «Знаете, что такое удар в спину?» «Ну, это когда ты получаешь какую-нибудь неприятность, откуда не ждал» «Вот и я очень хорошо помню самый-самый первый удар в спину» «Удар в спину, который получил еще в детстве» «И нанесла мне его конфета» «Да-да, обычная конфетка, барбариска» «Помните такую?» «Сосешь, сосешь ее, она усыпляет твою бдительность своим чудесным вкусом и сладостью» «Ты совсем не ждешь от нее предательства» И вдруг эта конфета внезапно режет твой язык острым своим краем, прямо до крови. Вот так я в 4 года первый раз узнал о том, что опасность может подстерегать даже там, где ее совсем не ждешь. Здравствуйте, уважаемые специалисты, получать удовольствие и не расплачиваться за это кровью. Бой начинается. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Барабекус. Почему я вспомнил про эту злополучную барбариску? Да потому что наш сегодняшний экспонат су 122 напоминает эту самую конфету. Вот представьте, вы ярый любитель ПТ-шек, а большинство пт они как? Они любят устроить себе удобное лежбище в кустах на окраине какого-нибудь поля или там леса и не торопясь, не волнуясь, постреливать во врагов, пока те еще только выбрались на опушку. Увы, 122-44 для таких целей совершенно не подходит. Спросите, почему? Да потому что слепая наша танкетка. Слепая, да и к тому же достаточно косая. Сидеть на ней в глубоком тылу – затея совсем неправильная. Да и скучно так играть, наверное. А тем более уж смотреть. Поэтому наш командир, не задумываясь, перед этим боем выбросил на склад стереотрубы и приспособил эту платформу для перевозки пушки под ближний бой. Что из этого выйдет, давайте и посмотрим. А вот и самый смелый. Засветил он нас, нет? Очень удивительно, но вроде не засветил. Мы не светились, но все равно сразу не возвращаемся. Кустик слишком известный. Враги, даже не видя цели, могут в него пальнуть просто так. Нужную паузу выдержали, а теперь, теперь можно и вернуться. Но вылезай! Вылезай, любопытная Шкода! Мы засветились! Да и скорее всего и соседи справа тоже были в свету! Смотрите, какой мощный обстрел! а ага, в бою и четыре арты у противника! Боюсь, все они свелись сюда! И местечко это очень опасное. Поможем нашей сушечке. Так, да, конечно, надо помочь. Все развивается, конечно, не так, как я предвидел. Что предлагаете ждать или уехать? Засветимся, можем сразу погибнуть. Ждем чуточку. А вот врач! Засветились? Нет, похоже китаец снова нас не засветил. Возвращаемся. Обзор у нас, конечно, хиленький. Но совсем без присмотра оставить это место, мы никак не можем. А пока мы здесь в засаде, посмотрите на мини-карту. Фактически из нашей команды воюет только два тяжа в городе. Да светлячок бегает по центру карты. Все остальные в глухой обороне. Вы настолько глухой, что враг может подобраться к самой нашей базе. Стоп-стоп! Нас атакуют! Огонь! Не пробил! Не пробил! Только не арта! Понеслось! Похоже, надо делать ноги! Если мы еще раз здесь засветимся, арта нас просто разберет! Бегом-бегом! Пока убегаем, есть время посмотреть на мини-карту! Что там творится в городе? А город тем временем мы сдали! И начинается бой в полном окружении! Мы на маленьком пятачке, а против нас четыре арты! У нашего командира палец на спусковом крючке покрылся потом! Сейчас критически важно не промахнуться! Если мы засветились, то сейчас прилетит! Маскировка на пятерочку, Отлично! И снова не светимся! Эх, засветились! Срочно куда-нибудь прячемся! За какой-нибудь домик или скалу! А противник-то уже вроде бы в двух шагах! И все исчезли! Они ведь за пригорочками, да за деревцами могут подобраться совсем вплотную! Отчисленный перевес у противника, видите какой? Счет, видите? И только попадание! И непонятно, почему арта не стреляет! Все совсем плохо! Нужно попадать! Ну что, так и будем здесь киснуть? Или все-таки наберемся смелости и пойдем в решительный бой? Решено! Раскресем животик! А теперь можно и поиграться в кошки-мышки! Перезарядка у нас не мгновенная, но достаточно быстрая. И сразу же уходим из подмассированного удара. Нужно вырваться из этой ловушки. И, пользуясь нашей отличной скоростью и прекрасной динамикой, прошвырнуться по талам противника. Ха -ха, на ловца и зверь бежит. На миникарту. Смотри не на миникарту. Справа противник. Т-29. С непрошибаемой башней. Перестреливаться с ним, конечно, нельзя. Пока он далеко, займемся этой фуэшкой. А вторая здесь же. За камнем. И Т-29 где-то совсем рядом. Вот он Т29 идет смело, как на параде. Ох, как важно не промазать. Не Сейчас проведу. получим ответочку. Рикошет. Т29 еще один рикошетик. Зачем? Ух ты, как же хорошо, что Арта не попала. Подожди, Арта, сейчас с тобой займемся. О, у них ведь тяж есть! Как же я проморгал! Крусайдер, сейчас я прибегу! Спрячься куда-нибудь! Но выходить на тяжа надо не с канавы, а со стороны деревни! Эх, Крусайдер не дожил! Раз светить нам больше некому, встанем в засаду! Внезапность — это единственный наш союзник! А вот и АМХ. Сближаемся! Победить можем! Только напором! Только решительной атакой! Цель Чинимся! Уничтожен! Уйти из-под арт налета! Похоже, ушли! Арта стрелять не будет! Мы обзвод. Как же своевременно нашелся с обзводной! А может быть он научит нас чему-нибудь? Может быть скажет, что нам заряжать, ББшки или фугасы? Фугасы ведь в два раза дешевле, а против нас осталось только две арты! Что бы вы, уважаемые господа, зарядили? Но наш выбор, ББшки, не время рисковать! Фугасики ведь такие, такие непредсказуемые! Ну и где искать арту? Где она прячется? А гриль такой, что его можно и не догнать. А обзор и маскировка у него не хуже нашего. Что-то пикнуло. Вот он! Надо стрельнуть раньше гриля! Отлично! И теперь 10 секунд, а лучше больше беспорядочного движения по карте! Нужно запутать М-44! М-44 отстрелялась! Кто-нибудь заметил, откуда прилетел снаряд? Но думаю, вряд ли она где-то отирается! Это М-44! Кроме как у себя на базе! Или где-то поблизости! Вперед! Не забываем, что у нас совсем слепая ПТ-шка, а М44, вероятнее всего, прячется в каких-то кустах. Если сработает лампа, значит мы уже минимум 3 секунды в свету, и нужно будет делать резкий маневр. Так что поездка за артой — это не увеселительная прогулка. Это прогулка по минному полю, а сапер ошибается только один раз. А вот здесь, скорее всего, и притаилась М44! Нервное напряжение нарастает! А это, это очень часто ведет к ошибкам! Мы в свету! И арта не светится! Вот он, артабот! Смотрит сюда! У нас хорошая маневренность! Пробуем обойтись от фланга! Но он крутится так же быстро! И пушка вниз у нас склоняется очень плохо! Сейчас не промазать, не промазать в пикселек. А вот теперь можно и приглашение во взвод принять. Отличненько сыграли, но честно говоря, такого результата я в середине боя еще не ожидал. Уверен, что лайка нашему командиру никто не пожалеет. Поставьте, пожалуйста, лайк. Ну а пока вы краем глаза смотрите результаты боя, скажу вам правильный ответ на домашнее задание. Вопрос был такой. Выстрел каким снарядом демаскирует танк сильнее? Бронебойным, осколочно-фугасным или подкалиберным? Как ни пытались мы вас запутать, большинство зрителей все же ответило правильно. На самом деле все снаряды демаскируют очень сильно. Но стрельба из одной и той же пушки демаскирует одинаково, какой бы снаряд вы не использовали. Поздравляем победителей! Ну и наконец, результаты испытаний скорости ремонта гусениц, когда вы прокачаете экипажу умение ремонт. В прошлом выпуске я сказал, что не в два раза ускоряется ремонт. Ошибочка вышла. Если у всех членов экипажа прокачан ремонт на 100%, то прибавка будет ровно в два раза. А если экипаж к тому же подкормить доппайком, вентилятором и боевым братством, ремонт станет еще быстрее, но совсем незначительнее. Максимум на полсекундочки сократим это время. Напоминаю, что если навык «Ремонт» не прокачан ни у кого из членов экипажа, то всякие там доппайки и боевые братства этот ремонт не ускорят. Ну вот, собственно, и все. А, да, чуть не забыл. Вконтакте существует группа «Барабетус». Милости прошу. Ну а теперь уже точно все. До новых встреч, уважаемые друзья. С вами был Барабекус.